Молодец, лежать, лежать, гер, лежать. Давай полностью. Молодец, лежать. Гера, гера, гера. Еще раз, лежать. Нет, лежать. лежать. Лежать. Давай, давай, давай, давай. Лежать. Вот, хорошо лежать. Сидеть. Молодец, стоять, стоять, стоять. стоять. Умничка стоять. Хорошо. Гера, сиди. Сидеть, умница. Давай, давай, лежать, лежать. Молодец, девочка. Герка. Гера. Гера. Стоять. Стоять. Молодец стоять. А теперь сидеть. Сидеть. Умница. Гера. Полтора месяца. Вот такое вот счастье. Вот. Правда, на меня ругает за что я сильно рано начинаю ее воспитывать. Но она умница просто. Вот такой вот непослушный даберман.